Ну что-то такое прекрасное. На самом деле я немного разочарована. Распаковывали, распаковывали, да не вы распаковали. запрещенка безбрасёнка. и hey, друзья! Сегодня не просто так я говорю вот эти не очень умные фразочки, потому что сегодня будет не совсем типичный выпуск. С распаковкой сегодня мы будем запаковывать товары и отправлять его обратно в магазин. Не так давно на сайте Чендема я заказала себе вот такие два мешка для игрушек. Я посмотрела вроде размеры, и вот этот вот мешок в высоту меня абсолютно устраивает, но в конечном итоге они оказались гораздо меньше, чем я себе это представляла. В объеме по дну он оказался очень узким, и поэтому он совершенно не подходит под те функции, которые я предполагала. Я хотела в нем хранить футбольные мечи. но вот этот вот малыш тоже я предполагала, что будет как-то побольше каких-то вот таких вот хотя бы размеров. Я очень долго думала, возвращать эти товары обратно или нет, и в конечном итоге решила все-таки возвращать. Сейчас я вместе с вами заполню все бланки, пройду полностью поэтапно весь путь от заполнения до отправки товара, и вместе мы проверим, возможно ли вернуть эти мешки обратно или нет, при учете, что товар я получила две с половиной недели назад. Погнали? ша беру сюда а вот здесь вот у нас помимо всякого мусора лежит упаковка к которой пришли эти мешки вот здесь же такой вот бланк возврата с отрезанной штучкой. Помимо того, что на сайте можно найти инструкцию по возврату товара, есть вот такой вот бланк с инструкцией. Шаг 1. Оторвите бланк возврата и укажите код, точно отписывающий причину возврата. Укажите дату доставки сумму, подлежащую компенсации и поставьте вашу подпись. Второе. Вложите бланк возврата вместе с возвращенными товарами в исходную упаковку. Хорошо, что я сохранила упаковку. Свяжитесь с компанией СДЭК, потому что СДЭК доставляет нам по телефону для организации сбора возврата. По остальным вопросам обращайтесь по телефону электронной почте chendemsobakasdec.ru. Во-первых, хочу сказать, что мне очень нравится в данной инструкции, что мне не нужно идти на почту. Ненавижу почту, особенно наше отделение. Во-вторых, очень круто, что они написали эту инструкцию, потому что у тех, кто, как я, это делает первый раз, всегда, естественно, стоит вопрос, а что, блин, делать, когда мы получили не ненужный нам товар и мы его хотим вернуть в общем погнали заполнять говорить, зайки, конечно, милые очень, ничего не скажешь. В общем-то, меня вполне устраивает. Единственное, но, в общем, вышел с этими размерами. И хочу все-таки вот эту вот часть вернуть, а потом купить себе действительно то, что мне нужно. На всякий случай я открою себе инструкцию на сайте Чендема. Код возврату, Слишком маленький размер модели. Да, вот именно это мне подходит. Здесь вот как раз перечислены коды. Укажите код возврата, и я сейчас свой отмечу маленький размер модели именно этот пункт и явился причиной того что я причиной того что я действительно хочу вернуть этот товар Вот дата доставки у нас была две недели назад так, дата доставки подпись вот она сумма компенсации написана. вот я сейчас как раз и напишу вот вот сюда 1800... Девяносто семь рублей ничего не понятно я по-моему не указывала свои банковские реквизиты на всякий случай я не буду здесь ставить галку я оплачивала у нас курьеру онлайн оплатой поэтому я думаю что мне позвонят и о дальнейших своих действиях я узнаю смотрите я указала вот так дела кружочком но код возврата насколько я понимаю нужно прописать вот здесь вот, вот как раз я его прописываю код возврата 1 код возврата 2 я пишу по единичке потому что что у меня две корзины. Количество строк, я так понимаю, соответствует тому, что вы заказывали, то есть, соответственно, я здесь должна указать причину по каждому из товаров и, соответственно, по количестве вещей, которых я заказывала. Например, заказала себе три купальника одной модели но трех разных размеров, соответственно, я буду по каждому из них возвращать в определенном количестве. Я думаю, что я наконец-то разобралась. Сейчас я отрежу вот этот вот кусочек, прям по линии сгиба и отрежу. У меня теперь две части бланка, по инструкции вложите бланк возврата вместе с возвращенными товарами в исходную упаковку. У меня даже прозрачные пакеты сохранились. Первый готов. Даже чеки все остались на месте, сейчас уши его покупаем. пакет единственное я себе сейчас выпишу номер телефона телефон записан бланк отправился в упаковку Наклейте на исходную упаковку библику предварительно распечатанным адресом. Каким еще адресом? Где я должна распечатать этот адрес? Непонятно. Здесь нашла какой-то адрес. Да короче, ребят, я просто позвоню им. О, ребят, я нашла адрес для возврата Почты России. Вот, вот здесь вот в краешку написан адрес возврата. Я вооружилась скотчем и ножницами, потому что у меня нету дома принтера. Я не могу распечатать и ждать я тоже не могу. Поэтому я просто перепишу адрес здесь курьерской службы и отправлю так. Все, записала. Вот здесь был мой адрес, я его зачеркнула, вот сюда поставила адрес возврата, надеюсь, что я все сделала правильно, все правильно запаковала. Сейчас мы с вами будем звонить и вызывать курьера. Официально, кстати, хочу сказать, что звуки запаковки не менее приятные, чем звуки распаковки. У меня был записан здесь номер с дека. Сейчас мы еще замучимся вызывать курьера. Добрый день. Компания «Сдай, Константин». Здравствуйте, Константин. Я бы хотела заказать курьера для того, чтобы вернуть товары ЧНДМ. В каком городе вы находитесь? В Москве. Удобно, если курьер, Мария, завтра 10 тысяч. Да, пускай приезжает. Нет, все, спасибо большое. В общем, ребят, не повторяйте моих ошибок, потому что оказалось после звонка вызова курьера, что посылку не надо запаковывать полностью, как это сделала я, потому что курьер проверяет ее на то, что в посылке нет никаких запрещенных вещей. Поэтому мы посылку сейчас раскроем и будем окончательно запаковывать ее, по всей видимости, тогда, когда приедет курьер. А курьер к нам приедет завтра. Максим, меня зовут Яна. Я делала возврат товара уже почти месяц назад. Мне говорили, что деньги должны вернуть, деньги не вернулись. Уже прошло больше, гораздо 10 дней. Мы отправились в 16-11, 16-го, на парк, с чем-то, на скаток, на кем-то. Угу. В Сбербанке? Да. Мне, ну, как бы, никаких уведомлений абсолютно точно не приходилось. А, все увидела спасибо хорошо и того получается что 16 ноября мне деньги на счет вернули то есть они есть указаны в моей банковской выписке но почему-то мне не пришло уведомление на карту я обычно слежу за тем сколько денег у меня на карте я не помню если честно уведомлений. но так или иначе все-таки если эта цифра есть значит все-таки деньги вернулись с момента получения товара но прошло чуть больше чем 10 дней прошло 12 дней фактически того момента, когда я H&M получил мой товар, деньги пришли ко мне на счет. 1897 рублей, полностью сумма заказа, то есть получается, что у меня не вычитали сумму доставки возврата товара, как это написано в условиях. Ну или я их просто неправильно поняла. Деньги вернули, история достаточно долгая, но все-таки возможно. Поэтому пользуйтесь, я надеюсь, что у вас это тоже будет проходить максимально просто и без всяких трудностей. Потому что на форумах разных я почитала, что люди Люди просто ждут какое-то катастрофическое количество времени возврата денег в общем на этом все подписывайся на канал ставь лайки и комментируй это видео какие вы товары возвращали насколько удачно или нет это проходило и то чтобы вы еще хотели заказать вместе со мной увидимся с тобой в следующих выпусках пока пока